Урок пять, деньги, русские деньги, русские деньги, русские рубли. Банк. Где банк? Валюта, валюта, обмен валюты. Обмен валюты обмен денег обмен денег Где бюро по обмену валюты Где бюро по обмену валюты Монета? Монета, монеты, монеты. Мелочь, сдача, мелочь, сдача. Обменять, обменять. Немного. Немного. Обменять деньги. Обменять деньги. Я хочу обменять немного денег. Я хочу обменять немного денег. Покупать, купить. Покупать, купить. Несколько. Несколько. Я хочу купить несколько русских рублей. Я хочу купить несколько русских рублей. Стоимость обмена. Стоимость обмена. Какова стоимость обмена? Какова стоимость обмена? Мне нужно немного мелочи. Мне нужно немного мелочи. Банкнота, банкнота, чек, чек, путешествовать, путешествовать. Дорожный чек, туристский чек, дорожный чек туристский чек, кредит, кредит, кредитная карточка, кредитная карточка.